Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы возвращаемся в Сюгун 2, легендарное прохождение за Симадзу. Сейчас у нас продолжается бесполезная война с Амако. Амако, как лошара, просрал все, что вообще возможно. Он только, наверное, сам еще не сдох, ну, хотя, может, и сдох, я не знаю, короче. Но у него очень большие проблемы, у него все провинции пустые, он куда-то армию свою заслал, она вся сдохла, и у него просто все города один за другим захватываются мною. Конечно, у меня там тоже бунты, как бы, во многих провинциях готовы начаться. Но тут это постепенно уже настроение исчезает. Я это плюс пытаюсь как-то подправить всякими наймами новых солдат. Да, плюс тут у меня, например, самурая и с катанами. Так что все, в общем-то, прекрасно. Ну, а мы идем дальше, захватываем танго. Вообще пустая провинция. Просто прошелся, как, не знаю, как у себя дома называется-то. Никого не нашел, всех убил. Постучал, так сказать, в дверь, никого не услышал, зашел в квартиру, забрал все, что мне захотелось, называется. Я даже просто взял и сказал, это моя квартира. Все, валите отсюда. это образно, конечно. Четыре провинции осталось в Амака. А мне надо захватить, по-моему, две или три провинции, если так я правильно понимаю. И начнется война с Дзедай. Но я этого не хочу, поэтому я захвачу, скорее всего, две провинции еще. Может быть, максимум три. И просто сделаю его своим вассалом. Хотя, хотя, хотя, хотя... Ну, вообще, на самом деле, уже можно было начать войну. Я вот так подумываю. Ну-ка, что там, кстати, вот этого мудила, давай-ка мы выгоним. Захватим еще один торговый путь. Лопок нам тоже, в принципе, не помешает иметь. Э, Иди-ка сюда. Иди как папочке. Прекрасно. Еще один торговый путь мы хватанули. Уже четыре торговых пути. Классно. Так, что там у нас по флотилиям? Слушайте, эта флотилия уже полная, да? Нет. Да, она уже полная, значит, сюда торговых кораблей мы не можем послать, значит, плыви-ка сюда. Нанимаем дополнительные торговые суда, потому что у нас тут недавно, ну, в предыдущей серии была война с, с этими пиратами Вака опять, и она оказалась весьма затратной, потому что я много потерял кораблей торговых. Надо теперь восстанавливать свою флотилию торговых судов. так у меня, кстати, тут три лодочки имеется. Ну, выйди-ка сюда. Будете защищать вот эти торговые корабли. Так... Здесь у нас 7 лодочек, но надо еще, короче, много нанимать. На. Возвращать численность торгового флота, чтобы получать снова свое бабло. Лавы крутится. А, нет, как там бабло? Я забыл, как правильно. это Фраза, что-то там бабло крутится, лавэ холмутится. Ну, короче, ладно. Не буду я говорить, раз уж не помню. Конечно же, восстанавливаем постройки. Здесь мы можем, кстати, конюшни поставить. Да, ставим конюшни. Нам уже в скором времени понадобится достаточно много кавалерии. Потому что уже все. Игра достигла того момента, когда у врагов в основном одни самураи. Причем не только самураи, а с Ярио. Вот тут, правда, почему-то воды, одни <смех> одни сигару. Ха, интересно. Но можно лучника, в принципе, брать, если что. Не, я просто помню, видел много у врагов лучников Осигару, а ой, осигару, а блин, самураев с луками. Их уже так просто не атакуешь моим командующим, не так быстро их разнести, приходится дополнительно подключать кавалерию. А для этого краски надо строить конюшни. В принципе, логично. Так, ну в Афбудзен можно, кстати, подвести моего командующего, или не надо, может, пускай дальше идет. А тут и так командующий целой куча. Пускай остаются несколько командующих у нас в провинциях. Чтобы, если что, если Сагаров взбунтуется, можно было хоть отразить атаку нормально. Так. Вот такая вот обманчивая, спокойная музыка в Сегуне. Но, ребята, тут далеко не все так спокойно. Тут, скорее всего, вот-вот будет полная задница. Потому что, да, вот этот момент очень важный, когда начинается война с Винбоком джедай. Надо этот момент немножко приду гадать подготовиться к нему из потому что не подготовишься ты потом огребешь по самой негодуй. я не хочу огребать я хочу выигрывать поэтому постараюсь сделать так чтобы этот момент э, минимизировать затраты в этот момент в принципе вот эти все провинции они очень неплохо укреплены тут, гора... тут крепости везде поставлены разве что вот здесь твердыни Поэтому я за них сильно не волнуюсь, я больше волнуюсь за города типа Сетсу и Тамбо, потому что они будут находиться на острие атаки врага, и их надо укреплять. Здесь надо нанимать дополнительные отряды, строить дополнительно твердыни, достраивать здания, чтобы если будет атака, то мы могли бы отразить их спокойно. В Танго тоже нужно, соответственно, строить твер твердыню, тоже улучшать ее, отстраивать уровни, чтобы тоже не было проблем. Так, ну и в принципе это все. На этот ход я сделал все, что хотел. А, разве что можно было торговый еще где-нибудь поставить. Наверное, я же, наверное, это делать не буду, да. Уже, в принципе, мне сейчас торговый флот сильно не нужен. Он нужен, конечно, всегда, но не настолько сильно, чтобы прям уж на это тратить много времени, много ресурсов. Сейчас меня больше интересует укрепление своих личных провинций, чтобы они приносили деньги, независимо от того, насколько все хорошо с торговлей. То есть, как плохо с торговлей, все равно, чтобы мне приносили деньги. Так, ну и тогда, наверное, все будем заканчивать ход туда. Вроде бы все сделал. Просто здесь надо, да, как я говорил, много всего смотреть. Даже несмотря на то, что, как бы, война еще ну, не началась, но все равно надо смотреть за всеми действиями своего врага, своих соседей, своих союзников. За всем надо смотреть, чтобы не допустить ошибок. У меня нет возможности сохранения, поэтому надо следить за каждым. Момент. Перезагрузиться я тоже не могу Плюс максимальная сложность Что может подвергнуть меня любому Опа Амака решил напасть на мою лодочку, да? Ну отлично ты решил, чувак Правда ты не заметил то, что у меня лодочка-то вообще-то О, амака решил перейти в наступление Вот это да а Амака решил перейти в наступление Но там, правда, наступление, я так понимаю, быстро загнется Там хоть и как бы есть Два отряда, я смотрю Ой, то есть не два отряда Какие-то отряды у него, но там, наверное, все равно армия ни никчемная. Яри Яри за себя бою и более ну да, это понятно. Так, в некоторых провинциях есть недовольство, но это ерунда. Идем к Хоки. А чё там строилась, кстати? Блин, твердыня. Можешь подождать один ход тогда? Ладно, давайте мы отойдем. Снимем осаду на один ход. Так и быть. Чтобы вы могли построить мою твердыню. Стройте ее. Стройте на совесть, как говорится. Ну, Амак идет в атаку без командующего. Я вообще не знаю, на что он надеется. У меня в Хариме тем более, сидят еще и самураи с... с катанами, самураи с Яри. И есть здесь небольшой гарнизон замков замковых самураев И есть еще осигару с Яри ну, короче он хоть и нападет Но он недолго будет воевать Даже несмотря на то что у него самурай, У него нет команды еще То есть самого главного у него нет Так что боевой дух его солдат будет вообще низок Как не знаю что Ниже некуда Ниже плинтуса просто Боевой дух Так строим давайте-ка Рисовую биржу Плюс захватываем Тадзиму Тадзима захвачена. Отлично. Еще одна провинция под моим контролем. Ну а Амака я предлагаю мир. Вы здесь, словно честный воин, у ворот. Пожалуй, лучше иметь дело с вами, чем с убийцей, лезущим через стену. Ну, окей, он сейчас еще потерпит поражение от меня в, на крепости, да, мои. И он согласится уже на такие выплаты, что. Ого-го, какие деньги я с него получу! Ну, ясно, короче, тут у него тоже армии нету, можно сказать Не знаю, на что он надеется Это просто чистейшее самоубийство, то, что он делает Армии все потерял, войско все, точнее, все города потерял Все потерял, чувак, все просрал Просто изи-катка для него получилась Деморализовал армию, мой монах, еще к тому же Ребята просто воевать не хотят Просто бегут с поля боя. Ваши войска бегут с поля боя. Какой позор. Вот то же самое у него там, наверное, во время битв каждый. Так, вот, тут у меня еще улучшение прошло. Давайте-ка нанимаем еще самураев. У нас там уже атака 18, аж в ближнем бою. То есть вообще просто, просто имбовые стали самураи. Так, ну а здесь, что мы? Давайте тоже тогда нанимаем самураев с катанами. Пора это делать. Потому что мне надо сейчас будет еще отражать атаку Сагара, плюс с ним воевать. Как это делать? Ну, вот только разве что его атаковать самураями. Блин, а это надо очень много денег. Деньги прям утекают, словно их и не было у меня. Просто текут рекой. Вот это я зафейлил. Ну ладно, за один ход, в принципе, должны доплыть сюда. А Я, кстати, развил немножко флот, за этого теперь корабли стали плыть дальше. Но... Они стали плыть дальше, но они все равно не доплывают до того места, куда они должны доплыть Капец, вот это бред, реально, это бред полный Нафига, тогда я развивал флот, там на 7% дали мне дальше плыть, но при этом я все равно доплыть не смогу из порта до торгового пути Какой в этом вообще прикол был? Да, прикола не было, похоже, никакого Так, давайте-ка ты уже плыви туда Hmm. Ну, 5 тысяч дохода у нас держится на торговле, по сути. Да, сколько у меня там сейчас прибыль от торговли? А, получается, от торговли прибыль 5,656. И из-за того, что у меня очень много армии стало, я все равно буду в минусе. Если торговли у меня не будет, я буду в минусе. Прекрасно. Даже, наверное, если я все эти города захвачу, то я все равно буду в минусе по деньгам. Надо хватануть сначала эти все города, потом, возможно, мне придется вернуться, чтобы воевать с Оути, так как он укрепился, он стал еще больше, больше войск нанял, еще сильнее стал. Так что с Оути война предстоит очень больная и очень долгая, так как надо будет вернуться обратно, оставить вот эти наши гарнизоны пополненными немножко, чтобы войска здесь не, это, не проигрывали сражения. Так что так, как-то. Блин, он уже выйти не может, да? Хреново так, я просто думал, как бы здесь поступить. А, ну у меня здесь самурай нанимается, так что нормально будет все через ход. Здесь тоже, в принципе, быстро все станет нормально. Вот, кстати, по-моему, есть еще такая тема, когда начинается Сангоку дзи то честь дайме падает. Если мне не изменяет память, она, по-моему, падает очень сильно. Так, ну эта армия сидит, пускай уже в ногата. Ой, вы вами, точнее, хотел сказать. Нагады, потому что могут выйти войска и атаковать краски вами. Так что сидите, как сидели. Так, такс, такс, такс. Так а, у нас тут, кстати, военачальник повысил уровень. Прекрасно. Защита в ближнем бою, ох... военачальник и его охрана. Ну, давайте-ка вот, типа, вот это сделаем. Хотя. Корманда у него время засад, это не надо. Давай-ка ты у нас, да, будешь лучше драться. Воина, мы тебе сделаем. Ты не будешь у нас стратегом никаким. Скорость пополнения отрядов под командованием этого воина. защита пехоты с копьями. С копьями. Ну, нет, давай-ка ты тебе это сделаем. Такс. Хм. А можно было бы сразу атаковать, да? Нет, мы все равно не дойдем. Отступать тогда обратно. Я думаю, может, мы сразу дойдем до следующего города? Нет, ну подождите-ка, давайте подумаем, что дальше делать я буду. Стоит ли мир заключать или стоит продолжать войну, пока мы, наконец, не достигнем славы максимальной. Вообще, вообще. Конечно, Хоки захватить мне очень хочется. Потому что так мы тогда разрежем территорию Амака на две части. Но для начала давайте-ка мы выиграем вот это сражение, да, около Харима, которое будет сейчас. Выиграем это сражение. После этого я предложу мир заключить, если он согласится, там на 5000 где-то очень такая большая сумма. Я, в принципе, соглашусь. Тогда я переведу эту армию вот на фронт, пойду в атаку на Оду и атакую Оду. Ну, правда, тогда у нас в тылу окажется полная жопа. Тут вот этот будет мудил атаковать меня, плюс вот этот мудил атаковать и этот мудил атаковать. Так что там вообще будет полная жопенция. А тогда как поступить правильно? Атаковать сейчас вот этого амака, убить его полностью, начнется война, и на фронте у меня останется мало войск. Но ну, мало войск, ну, тут надо да, иметь в виду, что, во-первых, воды тут одни ополченцы которые ничего не смогут сделать даже против малого гарнизона. И тут еще какой-то чувак. но ну, тут можно укрепиться просто, в принципе, в этом городе, да, и забить на них полностью. Короче, дилема встает. Как бы поступить дальше? Так как эта дилемма может решить исход всей кампании. Если я проиграю сражение одно за другим, то меня могут просто быстро аннексировать. Так, ну пока все неплохо, пока все неплохо, да, начнем с этого. Ладно, пропускаем ход, сейчас будем смотреть, сначала сразимся, давайте потом я решу. Опа, хоть же я бил войну, хотя у него там полная жопа. <laughs> Чувак, ну ты великолепно поступаешь. У тебя там провинция провинции осталось парочка, тебя атакуют Ода, и ты мне объявляешь войну. Вообще логика стопроцентная, так понимаю. Да. Тут просто еще Т ⁇ вы под боком сидит. У него там кораблей дохрена, поэтому его надо как-то тоже прижучить. Только как это сделать, я вот не знаю. Ну, ладно, сейчас у нас битва. Тут у него три отряда аж, самураев с катанами. И у него есть причем еще стрелки. Но у меня-то, в принципе, армия должна выдерживать. У меня-то получше держится, чем у него самураи. С катанами. Акаси. 1553 год. Знаете, такую битву при Акаси? Кава, Кавамура Набуката. Был такой чувак, оказывается. Ладно, его не было, скорее всего. Там уже придуман разработчиков. Даканаси Токемори. Токи Дакана Токемори. Какое, какое интересное имя и фамилия. У нас нет командующего, поэтому заставки никакой нету. То есть тут какие-то бичуганы, самурайские. <смех> самурайские бичуганы. Классно. Кто у нас тут командующий -то? Почему ты речь не сказал, а? Почему ты опозорил Рот Симанзу? А вот тут мы будем поступать следующим образом. Я целенаправленно не брал лучников. Целенаправленно я не брал лучников, чтобы враг взбирался всем своим войском. То есть он будет вынужден идти лучниками впритык к крепости... Он, когда не сможет стрелять, он, соответственно, начнет сбираться своими лучниками. Когда он взберется всей своей армией, тогда мы начнем сражаться вот здесь, на поле боя. Я даже не буду защищать стены, потому что это очень опасно. Так что так. Надо дождаться, когда они, они взберутся всей своей армией. Просто из-за того, что мы деремся в крепости, мы должны выиграть. Потому что у нас боевой дух бесконечно высок, а у них бесконечно низок будет, как они взберутся. И как начнут получать люлей от месяц самураев. Конечно, в теории у них как будто все неплохо, но у них нет командующего даже. То есть у них уже изначально боевой дух немножко ниже, чем у солдат, у которых боевой дух был бы получше, потому что есть командующий. Нет, конечно, у них есть, понятное дело, командующий, но он, блин, такой бомжанский, что они его особо не поддерживают, короче. Так, они взбираются. Сбираются, почему? При том еще всем уже войскам своим. Да, уже и лучники начали сбираться, так что давайте-ка бежим вперед. Бежим к ним навстречу. Вот это что это? А сигару сяре, да насрать вообще Все будут драться. Все, конечно же, будут драться. Не будет у нас солдат, которые там как-то по возможно. Давайте держитесь. Давайте все в атаку. В атаку на них. Так, вы здесь держите оборону. Сейчас тут самураи мои нарубят головы. Давайте, давайте, давайте. Рубите этих ублюдков, рубите. Вообще без проблем. Просто как нож сквозь масло проникает в их, в их доспехи. Смотрите на это. Ладно, -а. тут моего зарубили, конечно. Все отлично, ребята. Давайте, принимайте осигару. Сейчас яри, которые там поднимаются. Вот. Вы можете переключиться, помочь своим братьям, так сказать, по разуму. Атакуйте, помогайте, асигару. Так, а здесь что у нас? Ох ты, нифига себе, сколько тут их... Сколько тут этих осигару с Яри. Ну, полно, это просто сумасшедшая атака. Они только взбираются, им тут же в глаз, в пику. Просто в втыкают. Сразу же. Численность 200 падает до 100 и постепенно уже до нуля. Рубайте, рубайте этих бомжей. Чертвые бомжи, сраные. Зачем только крестьян набрали в армию? Рубайте их всех. Ну и все. ГГшечка подъехала. Так, осигару помогают. Тут мои самурайчики немножко дерутся с их Осигару, с Яри. Ой, блин, командующий помер. Какой позор. Какой позор. Вот только этот командующий все равно так или иначе особо ничего не принес в этом сражении. Он не сказал речь, за это поплатился своей головой. Надо было сказать хоть какую-то воодушевляющую речь. А он просто постоял и ничего черта не сказал. Так, давай-ка отходите-ка немножко, то я смотрю, вас там поджимают прям. Так, причем неплохо поджимают. Я бы не хотел потерять и сигару. Даже о сигару каких-то. Так, самураи, можете, в принципе, пойти помочь своим, как сказать, друзьям. Возможно. А возможно, нет. Короче, этим чувакам помогите. Эти тоже возвращайтесь, замковые самурая, помогайте. Им. Здесь, в принципе, разберутся. Ну и вы тоже помогаете, давайте. Все, со всех сторон зажимаем этих катанчиков. У них все равно в боевой дух пропадает. И все. Час славной победы настал. Мы выиграли. Просто рубим теперь этих с... самураев, как не знаю кого, как бомжей, которые отступают с поля боя. Трусы чертовы. Просто резня. Чертовы ублюдки. Предали своего господина, за этого вы поплатитесь своими башками. Ну, да, с другой стороны, жаль, что не было здесь лучников, хотя... Ну, нет, наверное. Ладно, заканчиваем. Пирова победа, какой позор. Какой позор, ребята. Ой, это хоть и первая победа, но однако у врагов-то было побольше солдат, извините. К тому же у него были лучники, которые мне помешали занять стены нормально. А это без лучников затащил. Ну, стандартный туталвар, блин. Что ты скажешь еще? Стандартный total War. Амак отступает. Сейчас мы еще догоним его войск и уничтожим. Опа, Асай объявляет войну. А если Над отказался присоединиться? Ну да, это, в принципе, логично. Если бы они присоединились, бы это уже началось бы. Начался бы снг А Так это пока. Еще фиг знает что. Призыв к оружию. Что это? Дополнительные отряды во всех провинциях. Вот это хорошо. Правда, что-то рановато вы сделали. Призыв к оружию. Ну, хотя... Давайте атакуем. Атакуем. И требуем с этого мудилы денежки. Амака. давай ко мне деньги мои. Чего? Это неприемлемо. Ты что, смеешься? Все, это значит уже начало войны бассейн. Ой, блин, начало Сингодзе. Дай, да, да, да. <свот> Давайте, атакуем. Ну что, Сёгун? Нет еще? Блин, еще надо проинцу захватить. Ну, ладно. Я вот просто не знаю, чем буду отражать атаки вот этих мудил, да? Что Сагара, что. Блин. Что. Оуки. Чем я буду отражать атаки? Вот реально вот что-то думаю, я не могу придумать. Потому что если обычными осигарами, ну, ф, окей. Это ничего хорошего не выйдет. Ну, а если самураями здесь, вот, например, да, вот тут можно повоевать. Ну, тут опять же момент такой. Он может напасть либо на Хидзен, либо на ту, на ту, на ту провинцию. Короче, он может везде напасть. Ну ладно, давайте, короче. Давай, Сган, короче там, просыпайся. Мы хотим с тобой повоевать. Или нет, пока еще не хотим. Нет, пока еще не хотим. Мы встали прямо на границе своей территории, не можем пройти дальше. Так, ладно, в танго что тут у нас? Бунты хотят начаться. Ну, они, они не начнутся, скажем так. Не успеют начаться. Так, давайте строим здесь, кстати, еще дополнительно. Блин, не хватает немного денег. Конюшни нужны мне? Нет, они мне не нужны. Отказываемся от конюшен. Мне нужна тут твердыня. Три хода. Долго. А, кстати, тут я смогу дойти еще, причем. Да. Смотрите-ка, как, как далеко могут они двигаться. Нифига себе, чуваки. Ты давай деморализуй армию дальше. Ну как так-то? Не удалось, е-мое. Че, бомж, что ли, кончина? Так, вы добиваете этих бомжей Отлично Возвращайтесь домой Так, так, так, так Вы двигайтесь дальше Так, вы тоже двигайтесь дальше Нам надо вот где-нибудь в Сетсу оставить такой хороший гарнизон Чтобы он отразил атаку любой от вражеской армии Ну а мы давайте захватываем Инаба, наверное, или нет? Или попробовать все-таки захватить Мимасаку что -то я побоюсь, что мимо мы занять не сможем так легко. Хм. Ну давай попробуем. А, окей, чувак просто в лес убежал. В лесу, видимо, получше живется. Че, еще война не начинается? Нет, это все, это уже стопроцентная война сейчас начнется. Просто, видимо, в этот ход еще пока ничего не происходит, но следующий уже точно произойдет. Такс, такс, такс, что тут у нас? Давай-ка, ниндзя, возвращайся домой, ну или, точнее, двигай просто в другую сторону. Там сейчас повалит куча разъяренных бичей, надо их встретить, как следует, как следует встречать бичей. Так, здесь у нас строится твердыня. Ну и, в общем-то, все. Сейчас начнется война. Вопрос в следующем Как нам сейчас поступить вот здесь в этих провинциях Потому что у Оути наверняка армия неплохая Вот у Сагары плохая, но она большая Просто куда она двинет Тут непонятно Мне бы их где-нибудь встретить Где можно было бы нормально повоевать Например может быть в Цукусе даже Блин, а в Будзе ничего в Недовольство началось Еще оказывается христианство Зачатки какие-то остались блин. Капец ребята да. Угораете по хардкору просто так у нас есть еще суденышки торговые Ха. блин наверное, сильно быстро близко к нему придвинулся поэтому это может плохо для меня кончится ну, давайте поможем тогда Хоп. отступил ну, иди сюда иди к вапочки потопили его хорошо Давайте-ка на север Но я думаю, мы торговые пути тут, скорее всего, ни один не удержим Я в этом практически уверен Потому что удержать их крайне сложно Когда выражений так много Тут еще раз пираты приплыли Ну, конечно, пираты очень злые, я знаю это Но они потерпят сейчас поражение они даже готовы... Оу, Я сказал, я хотел сказать, да, они сейчас отсосут. Что-то как-то, да, мне кажется, я немножко перепутал. Пять у них сакибуны, буны. Нифига себе, ребят, вы там запаслись сако сакабуны. Иди-ка сюда, сукин сын. Решительная победа, но мы хоть их разбили, хоть это радует. Опять, блин, вот эти потери глупые, да? Кораблей. Потому что, ну, реально, я считаю, вот эти потери, они, блин, глупые. И они причем уплыли туда, где их теперь вот фиг достанешь. Прекрасно. Разве что только вот так, если встать, то можно их попробовать э, опередить, перед тем, как они выплывут оттуда. Надо опять же их встретить сначала. Так, ладненько. Давайте на этом пропустим ход. Посмотрю, что там сделают наши враги. И на этом закончим, наверное, серию. Потому что сейчас очень интересный момент будет. Скорее всего, уже все Начало войны будет. И начало полной жопы. Давай. Что там, Сёгун? Сёгун, давай. Я жду тебя. Я тебя вызываю на дуэль. Жаль, кстати, нельзя вызвать их на дуэль, просто чтобы там порубались. Решили, Решили вопрос таким мирным путем. Нет. Не получится. Сгу на Сикага. А, нет, что-то ничего не произошло. Ха-ха. И -а ониндзя -а, а мой не так просто. Не такой уж простачок, как ты, сукин сын. Так, ну операты а вака там, короче, сидят, угорают по хардкору. Попытка взять плен не удалась. И, кстати, до себя прочую войну мне не объявляет, Сгун. Эй, Сган, ты что там, заснул, что ли? Хочешь, я еще хватану территории Ну все, наконец-то. врагом государства. Надо к войне. Что-то очень тихо, как-то эти заставки идут, вам не кажется, да? Я его тоже услышал. Ну, в общем, все в Японии восторгаются нашим могуществом. Прошу слушать будто Сёган созывает союзников, чтобы раз и навсегда покончить с нашим домом. Наши враги и те, кто верен но несомненно, ответят на этот призыв. Сейчас мы не можем рассчитывать даже на самых преданных наших союзников. Время остается очень мало. Необходимо как можно лучше подготовиться к надвигающейся буре. Хе. Ребят, я, я как раз об этом и говорил. Вот эти вот Оути и Сагара сейчас мне объявят войну. Причем я практически не готов с ними воевать. Как с Агара, так и Соути. Ну, разве что, конечно, могут эту армию вернуть. Но она триндец будет как далеко и долго идти, блин, да? За это время у меня там на фронте будет происходить полная жопа. Поэтому на да, данный шаг не совсем будет верен. Давайте-ка мы заходим в Сетсу. Эти тоже солдаты заходят в Сетсу. Вы дойдете? Эти, кстати, могут дойти до Сетсу. Нет, не дойдут. Ну и хрен с ними. По-моему, за один ход все равно сейчас Сода не будет нападать сразу. Еще пока можно посидеть немножко, поотдыхать. Так, охотничья собака, стать вероятностью, да, вкушение. давай понизим тебе шанс. Ну а ты рубани этого мудила. Просточка, Ублюдка. Как свинюшка. Лох конченый. <свист> Ой, чувачок, ну ты, конечно, лошара. Причем почему-то там, правда, изображен был какой-то, как будто дайме, да? Или военачальник, а это оказался Мэцуки. Странно, короче, какая-то анимация была. Так, ну ладно. <свист> а, у нас тут нанимаются дальше солдаты, да, продолжаем, Найм. Нам нужно укреплять наши границы, чтобы вот эти всякие Ода, не Ода, Факин Ода, чтобы они не, не заходили к нам, короче, в гости, чтобы отсасывали от, от нас. Так, ну сейчас я потеряю сразу всю свою прибыль, вот в чем проблема, я, скорее всего в минус уйду. Так, слушайте, давайте посмотрим, сколько у меня прибыли от торговли, ну, не так уж и сильно я в минус уйду, на самом-то деле. Хотя вот, тут, блин, в провинциях сейчас начнется везде бунт. А, так, что тут в Будзене? В Будзене надо нанимать кого-то по-любому. Нанимаем, давайте, тогда Яри, Сигару. Так, еще у меня в провинции, вот в этой северной, да, в Хоке. Тоже проблемы какие-то, народ начал бунтовать. Давайте нанимаем тоже Сигару с Яри. Ну, а в Тадзиме, в Тадзиме тоже, блин, ну давайте-то нанимаем тоже здесь Сигару с Яри. А хотя тут можно никого не нанимать, да в Инаби, правда, надо строительство, да, починить все. Возвращаемся обратно. В Тадзиму. Один ход посидим, потом пойдем в Танго. Блин, ну подождите, я же вообще решил по-другому сделать. Да. Ч ⁇ вот с Оути? Ну, с Олти можно попробовать вообще Мансануть, я бы так это назвал бы. А, блин, правда, Олти, наверное, сможет пройти очень долгую, да, он очень далеко, он может пройти, даже может дойти до Аки. Блин, я бы хотел попробовать просто атаковать Оути До того, как он успеет напасть Ну то есть это уже было у меня неоднократно в моем прохождении Я бы хотел тоже это снова провернуть Но в этот раз, наверное, это не получится сделать Потому что у врага сильно много там войск Ну ладно, я думаю, на этом будем заканчивать серию Ставьте лайки, если вы здесь впервые Блин, если вы здесь впервые, ставьте лайки, интересно Ставьте лайки, в общем-то, просто С вами был Веном Подписывайтесь на мой канал Всем пока, удачи!